Приветствую вас на моем сайте, меня зовут Люба, и для вас я подготовила инновационный метод заработка в интернете, одновременно доступный для полных новичков. Досмотрите это видео до конца, и вы поймете, как можно зарабатывать через интернет от 3000 рублей в сутки. Да, это действительно просто. Я знаю, что многие люди ищут для себя максимально упрощенную модель заработка и одновременно, чтобы метод был новым и рабочим. Возможно, вы уже устали или у вас не получается вести email-рассылки, пробовать зарабатывать на однодневных партнерках, тратить большие деньги на рекламу, заводить YouTube-каналы, вести аккаунты в Instagram не видеть результаты от проделанной работы, или он не соответствует вашим ожиданиям. Главное, что не все могут сами что-то создавать. В этом и есть основная трудность для новичков. Я это все знаю, так как сама была тем самым новичком, скупая пачками различные курсы по заработку, пока я не стала применять абсолютно новую модель продвижения в партнерках. Давайте, чтобы было все понятно, я расскажу, что такое партнерские программы и как вам можно начать зарабатывать в интернете от 3000 рублей в сутки по уникальной модели автоматического продвижения. Итак, в интернет-заработке все связано на продажах. Вы можете продавать товары, либо курсы, либо свои знания, либо ресурс под рекламу. В общем весь интернет заработок связан с продажами. Но не переживайте. По моей методике вам самим продавать ничего не нужно. Все намного проще. Есть? Автор партнерской программы. Ему нужны клиенты. Для этого он открывает свою партнерку, где каждый желающий может рекомендовать его курсы и с каждой оплаты получать свой процент. К примеру, автор продает свой стартовый курс за 990 рублей. Клиент оплачивает курс, то вы получаете в среднем от 50 до 100 процентов комиссионных. Да, авторы готовы отдавать даже полную стоимость стартового продукта своим партнерам, так как в дальнейшем будут зарабатывать на рекомендациях своих более дорогих программ. В итоге вы уже на старте можете заработать от 400 до 1000 рублей с продажи. Но дальше автор продает свой продвинутый тренинг, и вы уже с этого зарабатываете процент. В среднем от 30 до 50 процентов. Тренинг стоит 5000 рублей, и вы можете получить еще 900 рублей с продажи. Это настоящая система пассивного заработка, при этом продажами занимается автор и его воронка продаж. Вы только приводите поток людей звучит неплохо кроме одного как привлечь клиентов по партнерской программе поверьте это самая большая проблема всех новичков да иногда и не новичков интернет заработка посетители стоят дорого да и вкладывать деньги очень рискованно я сама так потеряла больше 10 тысяч рублей на старте так как же быть я хочу вам предложить перестать выполнять сложные настройки и заниматься продвижением вручную. На своем опыте я покажу, как создать условия, чтобы люди сами рекомендовали партнерские ссылки через интернет. Да, звучит удивительно, но это так. И это абсолютно новая модель в продвижении партнерских программ. Данная модель заработка называется вирусный маркетинг. Возможно, для вас это незнакомо. Поэтому я уже выбрала и протестировала несколько рабочих партнерских программ и создала сайт с нужным наполнением. Вам нужно будет только все настроить по моему методу, а именно, зарегистрировать в партнерской программе, добавить партнерскую ссылку на сайт, запустить сайт в интернет и также запустить автоматическую систему продвижения сайта. Вот и все. Деньги вы начнете получать уже через 24 часа. И помните, готовый сайт с нужным наполнением я вам уже предоставлю. Это тренд в 2019 году. Если вы примените эту модель, то начнете гарантированно зарабатывать от 3000 рублей в день на дому. Методика идеально подходит для новичков, так как все действия сведены к минимуму. Всю работу за вас делает поток людей, а готовую модель заработка вы сможете получить уже через пару минут. Я хочу вам продемонстрировать мой живой результат от применения моего метода заработка на практике. Я нахожусь в только что созданном аккаун аккаунте Яндекс деньги. Перезагружу страницу и продемонстрирую это. Время четыре семь, пятница, одиннадцатое января. Сейчас я произведу необходимую настройку, запущу процесс и как только получу денежные выплаты продемонстрирую вам на видео. Итак, на часах 21.43 того же дня. Видим 11 января. Перейдем в аккаунт сервиса Яндекс Деньги и обновим страницу. Баланс увеличился и стал 3379 рублей. Спустимся ниже к истории и наблюдаем, что появилось 4 перевода от автора. Три платежа на сумму 966 рублей, один на 481 рубль. Итоговый заработок меньше, чем за сутки составил более 3000 рублей. На данный момент эта тема развивается, и у вас есть шанс начать зарабатывать в интернете без большой конкуренции, без вложений в дорогостоящую рекламу, без сложных настроек. При этом я гарантирую, что каждый, кто применит мою модель заработка, сможет уже через два дня после получения метода зарабатывать от 3000 рублей в сутки. Первый день уйдет на настройку и запуск. Пойдут первые продажи, на второй уже идет массовый поток трафика и продаж без вашего участия. Более того, продавать вам и общаться с людьми не нужно. Вы лишь только соединяете цепочку партнерской программы и систему привлечения бесплатного потока трафика, запускаете эту систему в интернет по моим советам с помощью специальных сервисов и занимаетесь своими делами. Заработок идет пассивно, не требует вашего вмешательства. Вы можете прямо сейчас сами начать изучать эту тему, пробовать создавать, настраивать, ошибаться. И, возможно, у вас и получится это сложный путь для новичка. Или вы можете взять все готовое и быстро заработать свои первые 2000 рублей, 3000 рублей или даже 5000 рублей. Представляю вам авторский проект «Посейдон». Автоматический заработок от 3000 рублей в сутки. Это не просто курс, а готовая модель для заработка. Во-первых, вы получите сразу 7 видеоуроков. Во-вторых, вам самим создавать ничего не нужно. Вы получите готовый сайт, вставляете свою партнерскую ссылку, продвигаете этот сайт через специальные сервисы и все. И все. Именно поэтому метод заработка доступен для новичков, пенсионеров и ленивых людей. Мне нужны решающие люди в команде. И если у вас есть час-два свободного времени на запуск метода, желание зарабатывать и стабильное подключение к интернету, то действуйте, понимая, что возможно вы находитесь в трудной финансовой ситуации. Возможно, даже безысходный. Но поверьте мне, главное не опускать руки и действовать. Я вам помогу на любом этапе настройки. Главное от вас это иметь желание меняться и действовать, иначе в интернет заработке Оплатить участие вы можете, нажав на кнопку ниже этого видео. Помните, что тема заработка очень ценная и набор ограничен. На этом сайте будет таймер в период действия предложения. Успевайте принять участие, всего вам самого лучшего! Контакты вы можете найти ниже на странице этого сайта. Успехов!